Всем привет! Меня зовут Марина Киясь. Я являюсь активным партнером бизнес-платформы «Форсаж». И в этом видео я покажу, что нужно делать после того, как вы уже стали партнером и арендовали систему «Форсаж». Значит, заходим в свой профиль по логину и паролю. Если вы его, если вы его не помните или забыли, обратитесь к своему куратору. Он вам даст вот эти данные. Значит, заходим в свой кабинет. Как только вы арендовали «Форсаж», нужно обязательно перезайти в кабинет, да, чтобы система обновилась и чтобы у вас уже появился полный функ функционал. В первую очередь заходим в «Настройки» своего профиля. Настройки. Заполняем здесь всю информацию о себе. Значит, свой логин, имя, фамилия, дату рождения. Это не мой профиль, это профиль моего нового партнера. Екатерина, для нее заполняем. Выбираем страну. Беларусь. Город Воршин. Выбираем пол. Семейное положение. Бизнес-логин. Неправильно здесь Катя заполнила. Свой логин это тот, который у вас компании Duo life который вы указывали при регистрации дальше выбираем квалификацию если вы начинали с одного места или с двух мест или с трех вы выбираете количество баллов На сколько баллов вы стартовали катерина у меня взяла пока два места значит мы выбираем два места по 500 баллов это тысячу баллов если вы стартовали на 4 места, тогда вы выбираете либо 2000 баллов, либо свою квалификацию «Групп-лидер». Так, Здесь заполняете свою профессию, можно заполнить свои контактные данные, номер телефона, обязательно подключить бота. Сейчас я этого не буду делать, так как профиль не мой. То есть нужно зайти сюда, подключить бота на Телеграм. И на Телеграм вам будет потом приходить оповещение, когда у вас человек будет регистрироваться в структуре, в рабочей тетраде. Бот будет вас оповещать. Вот. И, ну, то есть заполняем все вот эти поля и нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ Дальше. Дальше мы заходим в раздел. Заходим в раздел «Настройки обучения» и сейчас мы будем настраивать обучение для своих кандидатов, то есть люди, которые будут приходить по вашей рекомендации в систему Форсаж, они будут видеть именно эти видео. Значит, Выбираем здесь презентацию, которую вы хотите поставить для своих кандидатов. На сегодняшний день я оставлю презентацию Эдуарда Гринько под номером 11 и снизу выбираем первую тысячу, сейчас это под номером 3, 1000 долларов Андрей Санцевич и внизу нажимаем сохранить. Это первые вот базовые шаги, которые нужно сделать после того, как вы арендовали систему Форсаж. Так, сохранили. Дальше. Сейчас мы ждем подтверждения от лидерского совета, чтобы нам подтвердили нашу квалификацию, количество баллов в данном случае. И тогда откроется кнопка «Секретно», то есть наша пошаговая инструкция. Значит, дальше что нужно будет сделать? Как только вам откроется вот эта кнопка «Секретно», там нужно будет изучить, посмотреть шаги, изучить их, да, то есть чтобы вы знали по какой, по каким шагам мы работаем, да, что за чем идет. Дальше у вас будет раздел запуск, открываете запуск и волшебный пендель. Это обучение уже для партнеров, то есть до этого момента вы проходили обучение для кандидатов, а это уже будет обучение для партнеров, то есть как начинать работать. Вот пройдя вот это обучение Сейчас я покажу. Значит, в первом обучении запуск. Так. Запуск. Здесь 14 заданий. По порядку нужно выполнить каждое из этих заданий. То есть будете одновременно и обучаться, и работать, и зарабатывать деньги. Сразу одновременно с этим можно проходить, начать проходить обучение волшебный пендель. Вот. Значит, в волшебном пенделе у вас будет это месячный курс. Вот, сделан он в такой игровой форме. Нужно зайти, то есть выполнять каждое задание. Заходите, читаете, смотрите видео, которое там есть. Потом выполняете домашнее задание и отправляете на проверку своему куратору. Он смотрит, да, если вы правильно выполнили, он вам его подтверждает. И тогда вечером вам открывается следующее задание. Вот, если вы выполнили неправильно, ваш куратор отклоняет это задание и вам говорит, как нужно сделать, что нужно сделать, что именно вы не доработали. Вот. Если что-то непонятно, да, тоже всегда можно позвонить куратору, спросить, да, что если что-то не получается в этом задании. Вот, всего будет это 20, ну, на 30, на 30 дней будет заданий, месячный курс. Вот, в принципе, пройдя вот это обучение, можно с уверенностью сказать, да, что вы станете профессионалом, будете знать, что делать, что зачем делать, вот, там дальше уже только практика, да, то есть будете уже нарабатывать свои навыки, вот, отрабатывать, да. Дальше. Очень важно, да, сразу же начинать заводить своих кандидатов на систему, показывать. Сразу скажу, что сами мы ничего никому не рассказываем. Вот, за нас работает система и нужно это использовать, да, не пытайтесь своим кандидатам что-то рассказать, что вот я бизнес начала, компания такая, система такая, там, о продукте рассказать и так далее, да? Конечно, лучше всего спросить у своего куратора, да, что нужно делать, как начинать разговор с человеком. Но так в двух словах я расскажу, что я рекомендую своим партнерам говорить. Значит, если у вас есть там подруга или друг знакомый, да, важно выяснить у него две вещи. Нужны ли ему деньги и готов ли он разобраться, как их заработать. Ну, обычно все говорят, что всем нужны деньги, да, но разбираться не все готовы, поэтому нужно тоже быть ну как бы готовым нужно быть к этому вот если же человек готов и и хочет и зарабатывать и готов разбираться в этом случае мы для него создаем гостевой кабинет значит сначала спрашиваем у человека как пример да просто как пример навожу то есть узнаем у человека хочет ли то есть вот я начал то есть говорите ему да что вот я начал сейчас бизнес очень классная тема нашел систему в которой можно зарабатывать деньги если хочешь я и тебе покажу если человек у вас спрашивает, а что за тема, вот, расскажи там в двух словах, да, вы говорите, я сам еще новичок, только начал, да, еще сам разбираюсь, я тебе сделаю гостевой кабинет в этой системе, ты сам зайдешь, все посмотришь, хочешь разобраться, пойдешь изучать, посмотреть, если он говорит «да», тогда мы для него создаем кабинет, если же говорит «хочу денег зарабатывать», но нет, не хочу что-то там смотреть, ты сам мне лучше расскажи», вот. Ну, в таких случаях, конечно, лучше с куратором посоветоваться, да, в каждой ситуации куратор вам обязательно подскажет, как правильно отвечать на какое-то из возражений. Вот, как вообще правильно завести человека на систему. Значит, если вы выяснили, что человек. Ну, то есть, что ему сказать? Значит, если вы выяснили, что человек хочет и зарабатывать и готов разбираться, вы для него создаете гостевой кабинет. Это раз, находится в разделе Рабочая тетрадь. Заходите в рабочую тетрадь. Дальше вверху есть кнопочка ⁇ Создать кабинет ⁇ Нажимаем ⁇ Создать кабинет ⁇ Ну, подруга, например, какая-то ваша, да, возьмем Людмила. Пишите имя, фамилию Людмилы, ну, любое, да, то есть ваша подруга, либо друг. Ну, то есть люди, которым вы хотели бы, с которыми вы бы хотели поделиться этой информацией. Вот, и возможно взять этих людей к себе в команду. То есть гостевой кабинет создается очень просто. Просто пишите имя, фамилию, выбираете одну из картинок, любую, да. Тут есть большой список, да, можно выбрать по категориям. Выбираем картинку и просто нажимаем кнопочку ⁇ Создать ⁇ Сейчас я не буду создавать. Вот, значит, как только вы нажимаете кнопку ⁇ Создать ⁇ обновляется форсаж и, это, и сразу же здесь будет имя и фамилия этого человека для которого вы создали вот этот гостевой кабинет и ссылка да мы копируем эту ссылку и даем человеку да но снова же повторюсь сразу мы ссылки никому не бросаем Сначала выясняем, готов ли человек. Если он говорит, да, мне интересно посмотреть, вы говорите, хорошо, сейчас я тебе сделаю гостевой кабинет в нашей системе. Ты зайдешь там, посмотришь несколько видео, ознакомишься с информацией, с которой ты узнаешь, что за компания, что за бизнес, какие инструменты мы используем для, для продвижения нашего бизнеса в интернете и как ты с этим можешь заработать. Вот, значит, я тебе дам, сделай все правильно, да, как... То есть посмотри три видео, там нажми на кнопку «Заработок», заполни тест, заполни тест да, для составления для тебя персонального бизнес-плана. И как только ты это сделаешь, сразу же мне напиши или позвони, и я тебе скажу, что делать дальше. Вот, и даете ему вот эту ссылку которую вы сделали для него. Он заходит по этой ссылке, у него написано «Здравствуйте, там Ксения, Людмила», ну то есть имя человека, которому вы создаете этот кабинет. И написано «Это сайт создан специально для вас Войти. Человек заходит, тут ему не нужно вводить ни логин, ни пароль, ничего. Он заходит и попадает сразу же в раздел «Бизнес-модель», то есть туда, куда вы попали, да, когда вы пришли в нашу систему. И человек начинает изучать все то же самое, что посмотрели вы. Сначала смотрит бизнес-модель, нажимает кнопку заработок по инструкции, если работать. Да. Сразу же потом с вами связывается куратор, либо вы с куратором связались, правильно? Вот точно так же проходит по системе ваш кандидат. Он заходит в систему по этой ссылке, смотрит бизнес-модель, смотрит вот эти несколько видео. Три видео на данный момент у нас там стоит. Потом... Нажимает кнопку «Заработок», заполняет тест, с вами связывается. И потом дальше вы уже ему говорите, давай с тобой сделаем все правильно. Я тебя сейчас познакомлю с человеком, который уже давно в этом бизнесе, профессионал. Вот. Он все знает, и он тебе покажет схему нашей работы и даст тебе рекомендации, что делать дальше. И вы выводите своего кандидата на своего куратора. Предварительно, конечно же, лучше с куратором договориться по времени, да, чтобы он был в это время свободен. Договориться с куратором по времени, договориться с этим кандидатом по времени и сделать тройной, тройной звонок, где ваш куратор поговорит с вашим кандидатом. Куратор, который уже знает, что говорить, как поговорить и он проведет такую встречу для вас. А вы будете в это время слушать да, и тоже учиться. Так, дальше вот этот кандидат он попадет в, свою, в свой кабинет, в раздел бизнес-модель, а у вас он отобразится во вкладке кандидаты. Вот здесь Катерина уже делала несколько кабинетов для своих кандидатов. И здесь вы видите, да, то есть вы будете видеть всех ваших кандидатов, количество кандидатов, зашел ли он в систему, да, когда зашел. То есть вот еще два кандидата, они не заходили. Вот здесь один день назад заходил человек. Четыре минуты посмотрел видео, вот. И таким образом мы видим, да, то есть, что кандидат посмотрел, не посмотрел, оставил ли запрос, вот. Но это уже моменты, да, которые вам куратор подскажет. То есть, как только э, человек Сделал все правильно, как вы ему сказали, да, посмотреть три видео, нажать на кнопку «Заработок» и заполнить тест, он вам напишет, да, скажет, что я уже все сделал, либо вы сами увидите, да, у него будет вот этот кружок синий, который, он будет гореть красным и будет написана «Цифра 1». Это значит, что он посмотрел видео и он нажал на кнопку «Заработок», то есть пошел вам запрос. Вот, и в этом случае вы уже потом открываете, смотрите, если он вам говорит, я все сделал, вы смотрите, здесь вот отображается, видно, сколько минут он видео посмотрел, посмотрел ли вообще, да, в данном случае человек еще не заходил, не смотрел. Вот, то есть увидите, сколько, сколько минут времени он посмотрел и заполнил ли тест. Вот этот тест, он у вас здесь будет, здесь будет вкладочка, что посмотреть, да, Дословно, сейчас не помню, как написано. Ну, то есть, здесь будет кнопка, да, чтобы посмотреть. И вы нажимаете, и там будете видеть все ответы, которые оставил ваш кандидат. Вот, и тогда уже вы с ним связываетесь и договариваетесь по времени, чтобы вывести его на своего куратора. Вот, что еще рекомендую, когда вы общаетесь с человеком, друг это, э, там, знакомый или человек какой-то там социальных сетей, неважно, да, э, старайтесь каждое, каждое какое-то сообщение, да, голосовое, либо когда пишете, э, обсудить его с куратором. Да? Если он человек начинает какие-то вопросы задавать, вот, вы не знаете, что ответить, пишите, звоните сразу своему куратору и говорите, вот мне человек задает такой то вопрос, что мне ответить на этот вопрос. Вот, то есть, Чтобы ваш куратор вам помог прям пройти, да, провести хотя бы несколько кандидатов прям слово за словом, да, то есть э, сообщение за сообщением. Лучше, конечно, чтобы это были голосовые сообщения, вот, люди на голос лучше реагируют. Особенно, если это чужие вам люди. Они вас не знают, и вы их не знаете. Вот, Поэтому лучше утеплять контакты и общаться голосом по возможности. Вот, И потом вы созваниваетесь, да, тоже, конечно же, знакомитесь. Вот. Э, ну, в принципе, на этом пока все. На данном этапе вот, для начала работы этого достаточно, да, чтобы вы потренировались, чтобы вы уже знали, с чего начать. То есть заполняем еще раз. Пройдусь по пунктам. После аренды «Форсажа» вы заполняете свой профиль. Дальше вы настраиваете, делаете настройки обучения. И третий этап. Потом дальше вы открываете вкладки «Запуск» и «Волшебный пендель», чтобы начинать проходить обучение. Вот в этом обучении там прям подробно написано, что, как делать. да. Это просто я сейчас записываю такое начальное видео. Вот, Но вообще вот эта информация, это все есть в «Волшебном пенделе». Вот, как создавать кабинеты, как провести кандидаты и так далее, да. Вот, сейчас я говорю просто о том, чтобы как это прям быстро сделать, начинать. Вот, и следующий этап, это создавать в день максимум кабинетов, для, то есть максимум кандидатов, завести на систему Форсаж. Вот, сами ничего не рассказывайте, пусть работает за вас система. Все, у меня на этом все, и в следующем видео я запишу, как настроить, сделать настройку своих лендингов, да, то есть свои сайты, которые вы также сможете размещать где-то в социальных сетях. И через эти сайты к вам тоже будут приходить кандидаты уже по ваших личных лендингах.